Это очень важно, потому что сегодня Казанский университет, не только федеральный университет, но и это университет международный. Сегодня в нашем университете учатся более 5 тысяч студентов из разных стран. В том числе очень много студентов учатся, из, вот, учатся вот, именно филологии, в области филологии, лингвистики, вот, потому что люди приезжают учить русский язык, приезжать учить русскую культуру, понять, понять Россию, потому что Россия это огромный рынок.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 говорить свои знания о науке и стать посетителями научной науки. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.